Здравствуйте, с вами Александр. Хочу рассказать вам о дачах в черте города. На востоке от центра находится сад номер 9. До центра города примерно 40 минут, примерно 4 километра. Здесь также строятся многоквартирные дома новые. Метров 300 Московский проспект. Здесь магазин «Кэш», оптовая торговля. А здесь находятся дачи. Довольно-таки приличное дачное общество. Немножко расскажу о ценах. Обычно показываю дачи, не говорю о ценах. А тут на Авито посмотрел, что сколько стоит. На доске объявлений уже ходил, смотрел. Объявления продажи нету. Но на Авито есть несколько вариантов. Например, 5,8 сотки, домик 50 квадратных метров, 950 тысяч рублей. Другое объявление 5 соток 70 квадратных метров из керамических блоков, электроотопления, газ рядом с участком, баня в домике. Ну, на вид домик, конечно, не очень, но просят за него уже 3 миллиона 200 тысяч. Также еще объявление, 5,2 сотки. Домик небольшой, 31 квадратный метр. Кирпичный с печкой, миллион сто. Другой участок, 9 соток. Приличный дом, 212 квадратов Довольно-таки неплохой 3,3 миллиона Но в нем уже газовое отопление И еще один участок, 6,5 соток 60 квадратных метров Домик, печное отопление 950 тысяч рублей Магазин продукта То есть видите, от 950 тысяч До 3 миллионов То есть, наверное, вот такой вот домик Будет стоить около 3 миллионов Может быть больше, может быть 3,5, может 4 Довольно-таки неплохие домики есть. Общество не очень большое, но в то же время и не маленькое. Дороги сами видите какие. Сколько я сюда приезжаю, дороги всегда здесь были разбитые. Не знаю, будут ли их когда-нибудь ремонтировать. Потому что в других обществах все-таки как-то это двигается, что-то делается. А здесь постоянно колдобины. В последнее время на дачах стало меньше строиться домов. Многие люди все-таки строят ИЖД, потому что жить в таком колхозе хочет не каждый. Конечно, хорошо то, что это находится в городе, то, что до центра тут можно и дойти пешком. Но с другой стороны, когда здесь все это достроится, когда вот один дом построен, другой заброшен. И это же продолжается уже очень много лет. Вот, видите, заброшен участок. Причем в каком-нибудь таком домике могут жить просто там алкаши или бомжи. Не знаю, есть ли здесь такое, но во многих других дачных обществах это вполне нормально. Домики приличные. Ну, хорошенький домик. Сосенка. Ну а здесь, видите, довольно много дач. Раньше покупали переселенцы. Потому что квартиры были дорогие, дачи были дешевые. Еще и потому, что люди, которые переезжали к нам, они там жили в домах. Поэтому и хотели в Калининграде потом жить в домах и покупали дачные участки, строили домики. А сейчас поток миграции снизился, он немножко стал другим. Если раньше люди в Казахстане продавали свое жилье недорого, и здесь потом покупали что-то дешевое, как-то строились, то сейчас много приезжих немножко другой категории. Это люди, которые приезжают с деньгами. И они могут покупать и квартиры, и участки ЖД, и дальше стали покупать меньше. Вот такое дачное общество, сад номер 9. Это СНТ, конечно, это не дачное общество. С вами был Александр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите, что вам еще показать.